Кто не ходит поезда Собой возьму любви слова Просвет словно синева Как пробуждение от сна Идет бессмертная весна, понимание человека, любит. Скатать как с вида небеса, И Играя снова на балестах. Белая синяя, белая Саня Ионича Давайте по поводу Маня Перкуссия и Афрокс У вас звук и вообще звук здоровский. приятный и, и вас Все будет сложнее Просто Катя, группа «Третьи». Большое всем спасибо за поддержку. А, еще Юрий Михайлович. Да здравствует радость. Творчество, творчество радости. Так, мы медленно переходим к выступлению, группы «Нигде». О, еще с собой. Привет, сейчас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 Спасибо, мы можем играть до ночи, но надо уже нигде будет. Большое спасибо, я вас сыграла в ДАЖД группа Спасибо вам большое, спасибо группе ДАЖД Зажгли, в ДАЖД группе, да